Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, с какой проблемой мы столкнулись, когда у нас в квартире появился кот, и какой выход из сложившейся ситуации мы нашли. Наверняка многие сталкивались с проблемой опрокидывания лотка котом в самый неподходящий момент в процессе использования лотка этим самым котом по прямому назначению. Причем чем взрослее и тяжелее становился кот, тем проще у него это получалось со всеми вытекающими последствиями. Мы начали думать, что же можно предпринять. Сначала мы попробовали купить самый большой лоток для кота, имеющийся в зоомагазине, но это не помогло, так как кот в процессе использования лотка передними лапами становился на его бортик и все равно опрокидывался. Затем мы прикидывали возможность утяжеления лотка, приклеив к его дну металлическую пластину, но при весе кота 5,5 килограмм, Пришлось бы существенно увеличивать массу лотка, что существенно усложнило бы ежедневную чистку лотка. Ну и смотрелось бы, это странновато со стороны. Приклеивание лотка к полу, конечно, бы помогло в данной ситуации, но существенно усложнило бы его ежедневную уборку. Также можно было бы попробовать увеличивать площадь основания лотка приклеиванием самого лотка к металлической или пластмассовой прямоугольной пластине, выступающей за габариты самого лотка сантиметров на 10 с каждой стороны. Теоретически при этом кот, когда становился бы на бортике лотка, уже не смог бы перевернуть его, так как у него уже не было бы достаточно рычага для совершения данного коварства. Но это опять же смотрелось бы со стороны странновато и немного бы усложняло ежедневную чистку лотка. Перебрав в голове разные варианты в поисках самого простейшего и эффективного во всех отношениях, мы пришли к следующему варианту. Для решения данной проблемы нам понадобились кусочек медного провода ПУГВ 1 на 1 длиной 1,5 длиной 15-20 см и один саморез с дюбелем. Вкручиваем саморез в стену на уровне плинтуса в углу, где установлен лоток. Приматываем кусок медного провода к саморезу. Подносим лоток вместо его постоянной установки. Подносим лоток вместо его постоянной установки. Загибаем второй конец провода в виде крючка на бортике лотка и проверяем устойчивость лотка. Данный вариант откатываем уже полтора года и ни разу не переворачивались. Этот вариант абсолютно не усложняет ежедневную чистку лотка. При желании можно подобрать кусочек провода в цвет лотка и тогда он будет незаметен на его фоне. Для фиксации медного провода не обязательно сверлить стену. Можно использовать и имеющиеся элементы конструкции. Например, если у вас вдоль стены, где установлен лоток, проходит труба отопления или водопровода. А какие вы используете способы для борьбы с опрокидыванием кошачьих лотков? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за внимание.